сэнд вина и любви таким он мне и запомнился кое-что в баклере успело измениться осмотрись при случае сам во всем убедишься как по мне баклер всегда был такой сказкой рыцари, эльфские дворцы ты что хочешь сказать что мы чудные ты заблуждаешься, и в том клянусь я цаплей! Геральт аж прозрачным стал. <клышки> да. Я а поклялся, что убью чудовище. Один за всех и все за одного. Ох. Так. Тихо. Опля. Я еще не готов. А ну тихо ты. Что ж ты загориваешься на меня? <Слышен> Ух! Ты гля какой! Хо-хо-хо. <связывая> Владимир. пожалуйста. <связывая> Извини, пожалуйста. Сорян. Ой, Так. ты чуть не огреб. все ладно бы но я вот теперь думаю как бы по нему ударить вообще так и отхилились во-первых отхилились хорошо так я как поклялся бы... так рюкзак эликсиры, эм... урон яден и урон огнем правильно Картеч. Физорон 600. А ну-ка. На... Назад. Один за всех, и все за так. Айч. Вот, он бьет хотя бы поменьше. А то что-то совсем... Вот это тайминг! А куда куда ты отворачиваешься от него? Сука, стоят, мешают, блядь. Что шопфи сдохли все, господи. Он себя оглушил Ауч. Тихо. Опа, опа, опа, опа, опа, опа, давай, опа. Ее. Yeah. Всосал, блядь. Кидаться на великана в одиночку не слишком рассудительно. Так ведь и любовь не знает рассудка, ведьмак. Ну, Гильям, такой же даме ты поклялся, что у для нее чудовище, а? Прекраснейший из всех. Не хочет называть имени, так пускай не говорит. Я не знаю вас, господин, и вы не похожи на рыцаря, но обязан поблагодарить за то, что вы пришли мне на выручку. Этот трофей полагается вам. Я принимаю трофей, почему нет? Может, кто-то за него заплатит. А ты неплохо сражался с великаном. Ты уже дрался с чудовищами? Нет. В Тусенте мы сражаемся в основном с разбойниками, но я присягнул, что принесу даме моего сердца голову монстра по образцу славного Готфрида, укротителя великанов. Надеюсь, ты не станешь охотиться на бестию. Оставь это дело Геральту. Меня ждет другое испытание. А если Геральд желает заняться бестьей, пускай знает, она напала снова. В излучине рядом с Куролиском река выбросила на берег тело. Там сейчас гвардейцы Дамьена Делатура ищут следы. Гвардейцы ищут следы? Поехали туда поскорей, пока они все не затоптали. Отправляйтесь. Я уведомлю ее, милость, что Геральд уже прибыл. А после давайте встретимся на турнирных полях у палатки Гелева. И я сопровожу вас к княгини. Окей. Окей, так и поступим. Ну как бы. Что мы тут оттяпаем бошку? 35 уровень. Очки умений. Это отличный момент для того, чтобы подкинуть чуть-чуть побольше чего-нибудь. А, хорошо, мутагенда, я понял. Я знаю, что такое мутагены. Зачем мне в пятый раз это показывать? Я не понимаю. Давайте взрывной щит сюда поставим. Сила атаки, здоровье. Ну, то есть, я так понимаю, сюда есть смысл вкинуть, допустим, там... Так. Допустим, я вкидываю сюда здоровье. Да, я понял. Понял, да хватит. Ну вот вы, вы когда-нибудь в какой-нибудь игре видели настолько мучительное обучение? При том, что ты как бы начинаешь игру, уже зная, что тут происходит. За саму игру, за я, что, это вот все. А... Максимальный уровень интоксикации. Адреналин. Восстановление здоровья, понятия не имею, есть ли смысл. Но, пожалуй, я, наверное, поставлю все-таки красный мутаген сюда. Скай будет сила атаки плюс 10. А чего мне не хватает сейчас? Наслежащий напиток, каждая выпитая зелье восстанавливает 5% здоровья. Время 10 эликсира плюс 5%. Порог передозировки 75 до 100. Выпитая зелье до 20%. Так, ну в принципе до этого еще рано. Мутация тканей. Выпитый мутагенный отвар повышает максимальный уровень здоровья на 200. Взрывное дело. Все бомбы. Время действия эликсира. Ммм, интересненько, интересненько, а ну-ка. Вот это вот, наверное, все-таки нужно взять взрывное дело. Пять из пяти. И тут мне еще нужно вот, при прицеливании замедляется время так сметающий арт ну еще сюда короче дальше вкидывать медитировать до вечера медитировать Ты нас нашел отважный парень этот Гильем. позаботился о его воспитании это его родич так Ох. ну тут красивенько так ничего зайдет особенно когда вы говорите то цветисто, то обычно мы рыцари, на Посему, когда мы от имени, мы традиция это как закон что ли у них традиция Просто так говорят. Нет никого. Должно быть, уже забрали тело. Осмотримся, не пропустили ли они чего. Подкованные сапоги, много следов. Княжеская стража. Пойдем посмотрим, куда они пошли. Сейчас посмотрим. О, это мне пригодится не шли вдоль линии берега. Может, река выбросила тело на берег? У нас гости, берегись! Тихо. Опа. Опа. Опа. Опа. Опа. Опа. Опа. Тихо. Опа. Так. Тихонечко. Как, блядь, на одном, сука? Как можно цель затаргетить? Одну цель. Я не хочу бить каждого. Я это делал с мыши. Я хочу взять джойстик и бить по одному врагу. Джойстик, блядь, геймпад. По одному врагу бить. Почему? Что происходит? шевелись плотва 1 будем аккуратнее мы будем осматривать нет ты не хочешь смотреть подкованные сапоги много следов стражи. Пойдем, посмотрим, куда они пошли. Они шли вдоль линии берега. Может, река выбросила тело на берег? Задоблись! у нас гости берегись так а... квен давайте игни Сучки, за спины нападать решили да нахуй иди иди нахуй так заебал блять сука взрывается он тихо Давай. Может, меня запах крови привлек ищем дальше это мне пригодится так. кружку не ничего не пропущу так С одежды остались окровавленные клочки, но качество сукна отменное. Значит, жертва была человеком состоятельным, да? Похоже на то. Кровь. Гвардейцы вытащили эти сети из воды и разрезали, чтобы достать тело. <звы> Я нырну, посмотрю, может, они что-то упустили. Но ну, это сначала смотришь вот эту веревку. Вот-вот на нее навидись. берег так хорошо хорошо нормально Следом продвигаемся крики, в реку. гвардейцы вынули из сети тела погрузили на лодку и куда-то повезли осталось понять куда надо бы его осмотреть прежде чем оно начнет разлагаться спросим завсегда-то и в корчме они наверняка смотрели за стражниками и знают, куда поплыла лодка. Да? Опа. Сдается мне у нас зрители. Удивлен. Местные еще своим внукам будут рассказывать про тот день, когда из сети вынули из Кромсона. Я не о том. И вот еще что. Под водой я нашел платок с монограммой ДЛК. Тебе это о чем-нибудь говорит? Нет. Он стал жертвой бести. Возможно. Ты хорошо его знал. Давным-давно мы были друзьями. Но наши пути разошлись. Это был человек крайностей. Если называл кого-то другом, то стоял за него стеной. А если врагом, то шел до конца. Mm -hmm. У него было врагов. Да. Но что общего это имеет с бестией? Ты затронул чувствительную струну, Геральт. Воспоминания тех давних лет, которым я не хотел бы возвращаться. Ох, бедный стражник. Пойдем на постоялый Вскоре я тебя покину. Я должен явиться к мужчину. Ведь ты только вернулся в Тусен. <клес> Рыцарь досточтимой княгини не знает отдыха. Я думал, что не успею приступить к своим обязанностям, но вернулся вовремя. Так забавно бежит в этих своих доспехах такой... Тык -тык -тык -тык -тык -тык. Когда смотришь тело, не забудь. Тебе еще надо предстать перед Анриетой. Анаретой? Досточтимой княгиней. Прости, я забыл. Между собой мы называем ее по имени. Но только не при Пальмирине. Он обижается на такую фамильярность. Сюда заглядывают купцы, сборщики, и Хорошо. И не не не из рака. Я смотрю, хороша! Хороша похлебка. Ой, хороша! Возле доброго. честью, неужели повар как раз готовит паштет не иначе господин де пиран долго же мы вас не видели милости просим вас к столу и вашего товарища тоже но ответьте почему я не чувствую запаха похлебки из раков похлебки сегодня не будет потому как раков нет вы может и не слышали еще, но я нашел сегодня в сетях мертвеца Встал я чуть свет, как обычно. Смотри, небо красное. Мы как раз по поводу этого мертвеца. Видите ли, человек, которого вы пригласили к столу, был призван сюда из чужеземных краев, досточтимой княгини, дабы выследить и убить Бестью. Мы пригласили к столу двоих, но поскольку господин Де -Пи Пиран темпераментом похож больше на зайца, чем на гончую, я так полагаю, что речь идет о другом госте. С кем мы имеем честь? Меня зовут Геральт. Скромный вы человек. Должно быть мало общались еще с господином Де -Пи Пиран. Довольно меня подначивать. Геральт мастер ведьмачьего цеха. И у него к вам есть вопросы насчет последней жертвы бести. Тело я обнаружил. Солнце только всходило, когда я по своему обычаю проснулся, сел на кровати, посмотрел в окно. Гляжу, небо красное. Спрашивай, Геральт. Не то мы тут до зимы останемся. Так. Небо было красное. В утро ты пошел проверить сети, и что потом? Вышел я из хаты, гляжу... Клянусь честью, к делу, добрый человек. Мы уже знаем, что ты нашел труп в сетях на раках. Потом-то, что было? Ты видел кого-нибудь поблизости? <звук> Что-нибудь особенное, что привлекло твое внимание? Никого не было. Только я. А особенного... Ну... Что ты увидел? Если я еще. Ищу... Услышу, что небо было красное. Ну, голова прямо на воде была. Глаза вытрыщенные такие, язык синий наружу. А рядом в воде плавала рука. Ты хорошо рассмотрел останки? Я так перепугался, что побежал, что есть силы, в город. Вернулся с гвардейцами. Они там мне велели держаться подальше. Долго ловили эти куски. сети мне порезали. До того там все запуталось. Ага, куски хорошо. Мне надо осмотреть тело. Знаешь, куда его забрали? Его перевезли на лодке на другой берег реки. Потом погрузили на телегу и отвезли в подвал в корову Бьянку, чтобы держать на холоде. Что? Это кто это у нас это там? Нас там? Если он узнает, что ему извинного погреба сделали мертвецкую, он собаками затравит. Пока вы были в отъезде, винодельня была продана с аукциона. Кто это был? Та женщина, которая вышла. Я не заметил, чтобы она входила. Это должно быть Линка, дочка кабачка Погоди, Геральт. А то меня сейчас удар хватит. То есть, как винодельня продана? Не может быть! Ни для кого не секрет, что барон по уши увяз в карточных долгах. Кредиторы, в конце концов, захотели вернуть свое. Княжеская канцелярия скупила все на корню, а Росель сидит теперь на содержании у брата, в Викавара. А угу. что мы ждем? Эта баба была подозрительная. Кредиторы, в конце концов, что не Такие времена. Современные рыцари лишь бледные тени прежних героев. Правду говорят, что бестию наслали боги в наказание за упадок прежних обычаев. Благодарю за гостеприимство. Мне пора. Пойду осмотрю тело. Корва Бьянка недалеко отсюда, у турнирных полей. Просто не сходи с дороги. Наверняка не заблудишься. Ты не поедешь со мной? И правда. Тебя же ждут какие-то обязанности. Какие-то? Еще до отъезда. Вечера. Достопочтимая княжна оказала мне великую честь. И в этом году назначила на роль зайца в большой игре во дворцовых садах. Увидишь меня в костюме, просто лопнешь со смеху. Меня так и подмывает спросить, в чем здесь дело. Но, ну, похоже, это долгая, запутанная история, без сомнения уходящая корнями в давние традиции. Всего доброго и удачи тебе, Мильтон. Все, погнали. Че сказал, слышь, мужик? Что ты там сказал? Ладно, бухай. Корбите, Вести всех Ясно. Ох, бухари, блин. А то есть то, что я тут катаюсь, все нормально. Это никого не беспокоит. подвале следы маленьких басы так и кто это у нас тут ты ты была на постоялом дворе Зачем ты убила этих людей? Дело ведь не в жажде крови. Хули <связывая> она <связывая> <связывая> Я не могу отпустить тебя. Сколько мне еще ждать? Сучка. Так, тихо, тихо, рюкзак. Это у нас э, вампир. Что мне против нее поможет Вампир? Эфемеритовая бомба. Вот так. Дальше что у нас? Эликсир очищения. Так. Кыш, кыш, кыш, пинки. Вот эта тактика... Так, тихо, тихонечко. Так, хорошо. Знаете, я нашел тактику против нее. Опа, опа, опа. Все довольно изи. Так. отталкивает конечно Пинки. Она убила людей, чтобы до дела. Что Пинки, что ты... Скажи мне, пожалуйста, что ты забыла у меня вот тут вот сейчас, во время стрима? М? Ты пришла играть или валяться? Ладно. Так, чуть -чуть в руки мышку с веса геймп... геймпада не взял. Так, хорошо. Тело разбухло от воды, руки отсечены. Его четвертовали, <связываем> как я и думал. Посмотрим на голову. Голова распухла, на ней видно несколько укусов. М -м, у него в глотке что-то есть. Кошелы, набитые монетами. Ooh. Нильфгардские флорены из разных провинций. Если это сделал убийца, то мы имеем дело с разумным монстром. Разрубили на куски уже после смерти Удары наносились с большой силой Но кости рассечены, не перебиты У существа, которое его убило Длинные когти, острые, как ведьмачьи мечи Сперва оно пробило ими сердце жертвы Его убила не Брукса Третья рука Запасная? Она принадлежала не жертве Но стражники, должны быть, этого не заметили Просто собрали все, что нашли как такое может быть, что она все еще теплая, из нее течет кровь? Некоторые виды существ склонны к регенерации, но я никогда не слышал, чтобы отрезанная конечность столько времени оставалась жива. Mm -hmm. Позже, чуть-чуть более может что-нибудь узнаю. Очень интересно. Подведем итоги. Убийца скорее всего чудовище, не Брукса. Тогда зачем вампирша пришла за отрезанной конечностью? И какому существу принадлежит кисть? Почему она так долго сохраняет тепло? И, да, зачем в глотку убитому сунули кошелек, а тело изрубили? Много вопросов и мало ответов. Надо разузнать о предыдущих жертвах. Попрошу Польмерина доставить меня к княгине. А на этом эта серия заканчивается. Мы продолжим в следующей серии. Прошу поддержать видео лайком, подписаться, ставить свой комментарий. Продолжим... Я же говорю, на стриме мы продолжаем. Вы заходите. А в плане серии ну, в следующей увидимся. Пока.